Еще расскажу вам поподробнее еще раз. Здесь цитрусовая сауна 90-100 градусов. Здесь приходит мужик парильщик по расписанию. Мы сегодня здесь были вот на три часа ходили. Короче, поддает такой настой с апельсинами на парилку и начинает опахалом ходить. Три раза он так поддавал, мы оттуда вылетели вот такие красные. И я, короче, бегом туда, прямо на улицу К сожалению, плохо, что далеко Это холодная купель Прямо на самой улице Не внутри помещения, где мы ныряли после русской бани А там, прямо на улице И она холодная такая Конечно, эффект обалденный Ну, здесь около окошка сиденья Шезлонги Все это занято прямо с утра так что если вы хотите место здесь, сразу с утра приезжайте, занимайте и на весь день. Кто-то писал и в роликах говорят, что на 3 часа типа сюда можно приехать. Не хватит времени однозначно 3 часа. Я вам прям точно говорю, это как вот что в аквапарке там на 3 часа нам времени не хватало. Что здесь тем более не хватит. На весь день берите, прям не пожалеете. Вот эти все джакузи, бурлилки, это все по расписанию работает. Тут бурлилка, там в зоне ба бань бурлилка. Эти рыбки это все платное. На браслет, щелки, потом там уже при выходе расплатитесь. Так, тут мороженое, напитки. Еще вам покажу кафешка, в которой мы сегодня... Покушали. Напомню, ценник на двоих. Ну, похавали мы нормально, короче. 1100. Вот она эта столовка. Так, еще расскажу. Вот зона тишина. Оплачивается она отдельно. Короче, вот я вам говорил, что у нас по 3500. Безлимит на все, короче, получился. Тут вот... Там внутри в помещении слишком темно, чтобы снимать Хотя я там немножко поснимал, что смог вот. А фура, это горячая ванна японская Вода там 40-45 градусов, по-моему, врать не буду Вот этот платин, мы там были Там вода, короче, соленая, слишком концентрирована И в ней реально прям не тонешь, лежишь Янтарный пляж, это вы увидите там наверняка Будет видно... Короче, дробленная крошка янтаря на полу подогревается, и этим дышишь-лежишь. И комната звука с этими свонящими пластинами, которые как колокола играют различные мелодии. Тоже там сеанс продолжительности 20 минут, туда мы тоже сходили. Здесь по периметру бассейна тоже включают эти бурлилки, они тоже бурлят. Видите, вон там написано, аэромассажные места. Тоже, видите, расписание. Все везде, расписание, расписание, расписание. Чего-то надо постоянно ждать. Меня вот это лично вообще напрягает. Там расписание, в той бурлилке расписание, здесь расписание. Короче, вот. Говорил я вам, что мы ходили в цитрусовую сауну, там тоже 15.00 начало было, там написано 30 человек, но там столько народу набилось, короче, капец. Ой, так, еще покажу вам. Здесь зона морского климата. Э -э так, вот она, тут соляное озеро. Смотрите, 30-35 температура, соленость воды вот в этом озере 11. Вот еще одно соляное озеро, тоже 30-35 температура на солености, 26. Тут вода реально посоленнее, чем вот в этом бассейне. После бассейна выходишь, душа полоснулся и пошел себе дальше. В соляную баню. В соляной бане, там я вам показывал, вон те плитки. Это э, наводит на мысль, что это, когда мы были... Э, Дровки СПА, там, короче, тоже точно Такого же цвета была плита соляная И написано было Гималайская соль, может быть, тоже Гималайская Все, короче, мы здесь обошли уже на 28 раз Даже уже здесь вот Два раза были Поднимались туда Сейчас еще скажу вам э, В зоне бань расскажу Что там есть Также видите, вон там вон, Трубочки в бассейне Это тоже гидромассаж я здесь за весь день Всего лишь один единственный раз в бассейне был В том уличном бассейне мы были Тоже там вода горячая такая Достаточно Классно в ней не мерзнешь Так, опять же показываю Хлоп Это если вы на ресепшене оплатили зону Бань А иначе не проникнешь Короче, вот соляная пещера. Сюда мы даже не заходили, потому что и так мы в нее ходим. Вот еще одна бурлилка тоже. Гидромассажный бассейн, который опять же работает по расписанию. Видите? Все по расписанию. Здесь есть фонтанчик с минеральной водой. Нажимаешь кнопочку, она наливается. Но она не газированная, сразу скажу. Рассул. В этом помещении есть грязи, которыми мы сегодня тоже мазали. Смотрите, кофейный жмых, облепиховый скраб, крымская соль, голубая глина, желтая. Вот этой черной грязи я сегодня мазался. Ей намажешься и заходишь вот в это помещение. То есть типа парил, кто-то там посидел, прогрелся и уже здесь в душе обмываешься. Короче, смотрите сами, если есть желание, обязательно сюда сходите. Тут, знаете, помещение в таком восточном стиле. Чай тут вишневый, почему-то только вот здесь вот. Диванчики для отдыха. Так, так, так, так. Что вам еще? Хамам. В хамаме мы были, кстати, я не знаю, там будет видно, нет на видео. Ну, короче, хамам как хамам. Ну, жаркий хороший, мне понравился. Так, пойдемте еще вам. Тут пару баник покажу И Опять же, вот она еще одна Гидромассажная ванна Тоже по расписанию Здесь зона отдыха есть Можно присесть, отдохнуть Вот она, кстати, включилась Да что такое Ладно, принципе. Короче, вот русская баня Эта баня так себе, не знаю Я в ней долго не сидел Сенная баня, заходили мы, короче, там такие как деления, сидишь в них, а за спиной там реальная сено, прям, оно греется парами, такой аромат сена в этой парилке. Самое классное, больше всего мне понравилась вот эта русская баня-горница, где можно поливать горячей водой на каменку, короче, там такая жарища, и можно после нее выскакивать вот туда. Вот она, уличная купель, 15-17 градусов, но вода тут реально холоднючая По сравнению с теми бочками, куда я выныривал Вот Сюда я тоже прыгал сегодня, но отсюда выскочил, ребята, как ошпаренный прям Вода холодная показалась слишком В принципе, все, только я вам вот единственное, детский О, кстати, над головой, знаете, как греет Не знаю, зачем они улицу обогревают, смотрите, вот проходишь мимо, да и тут жар такой прям. Да, кстати, вот скажу про Шунгитовую баню. Там мы тоже были. Там такой запах почему-то мне не понравился. Такое впечатление, что там пластиковые стаканчики как будто горят. Кстати, вот генератор снега есть. Тоже можно обтираться, видите. Так, ну, в принципе, здесь все показал. Все, что можно было. Везде мы были. Абсолютно везде вот кстати тут тоже зона отдыха после сауны и тут тут два разных вида чая вот облитыховый мы пили очень классный и травменная заварка тоже неплохой чаек такой короче здесь горячие чаи прям можно смело попивать ходить всегда наливается пополняется фитосауне вот тоже были фитосауне знаете Поверху такие, ну там видно, не видно, посмотрите, различные травы там наложены То есть они тоже аромат свой дают, такой травяной дух в бане Кабинки, кстати, вот вещи, я вам показывал, не показывал вот Нажимаешь сложить и закрыть То есть все это браслетом фиксируется, то есть открывается, закрывается Можно, хватает, не знаю, нам вот мы там пользовались, пользовались кабинкой Потом сюда зашли, тут положили, открыли, закрыли, забрали. Все нормально, не знаю, мне понравилось. В этом большом бассейне есть также, ну, небольшой радиус у нее, правда, медленная река. Также по ней можно поплавать круговую.